19, и которые могли бы нам дать дополнительные сведения для решения проблемы. В самом деле существует несколько достойных внимания трудов, в которых упоминается или цитируется Матфея 28, 19, и они, в основном, принадлежат отцу церкви Евсевию Кисарийскому, известному прежде всего как отец церковной истории. Он родился около 260 года нашей эры и умер в 339 году нашей эры. Главным его трудом считают историю церкви. Сам Евсевий, собственно говоря, был сторонником учения Троицы и потому следует ожидать, что каждый раз, когда он цитирует место из Матфея 28, 19 или упоминает о нем, то дословный текст с тринитарной формулой крещения будет отражен, если, конечно же, так значилось в библейских рукописях Евангелия от Матфея, какими пользовался Евсевий. Но примечательно, что этого мы и не можем встретить. Более того, в его писаниях встречается целый ряд цитат с указанием на Матфея 2819, где такого рода формула крещения вообще не упоминается. Те немногие цитаты, в которых содержится тринитарный дословный текст, относятся к тем писаниям Евсевия, которые были созданы им после никейского собора 325 года нашей эры, в то время, когда его труды Никейского собора не содержат тринитарной формулы крещения. Отражение Матфея 28:19 в трудах Евсевия. В ниже следующем списке я прежде всего привел различные варианты дословного текста из трудов Евсевия, а потом уже указал на те места где они встречаются в известных писаниях Евсевия для лучшего обозрения, представив их в маленькой таблице. Сразу за таблицей следует краткое пояснение мест из отдельных писаний Евсевия. Упомянутые здесь труды Евсевия я смог отыскать в различных источниках, отчасти на английском языке в переводе с греческого. У Евсевия встречаются следующие три формы дословного текста. Форма 1. Идите и делайте учениками все народы, и научите их соблюдать. Встречается семь раз. Форма 2. Идите и во имя мое делайте учениками все народы, и научите их соблюдать. Встречается семнадцать раз. Форма 3. Идите и делайте учениками все народы и крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа и научите их соблюдать. Встречается пять раз. Таблица, в которой приведен список, где и сколько раз упоминается конкретная формула, показана на видео. При форме 1 отсутствует всякое указание на повеление о крещении, и это прочтение не содержит никакого упоминания относительно имени. При форме 2 также отсутствует всякое указание на повеление о крещении, но содержится одно указание «во имя мое», с примыканием к первой части повеления «делать все народы учениками». При форме три, кроме повеления «делать все народы учениками», содержится также повеление «крестить их». Однако в отличие от второй формы, здесь значится теперь не «во имя мое», а тринитарная формула крещения «во имя Отца и Сына и Святого Духа». 17 мест в Писаниях Евсевия «Идите, и во имя мое делайте учениками все народы». Наиболее важными являются для нас семнадцать мест, где Евсевия использует вторую форму для нашего исследования, повторяя слова нашего Господа, «Идите и во имя мое делайте учениками все народы». Я привел эти места из упомянутых выше трудов и для более легкого понимания заимствовал их из доступных мне англоязычных источников, переведя их на немецкий язык. Здесь будет уместным привести очень важное замечание. Евсевий, цитируя слова Иисуса, передает их каждый раз как прямые цитаты. Он приводит слова так, как по его представлению их произнес Иисус, а не как цитату из другого источника, где слова Иисуса поданы в описательной форме. Евсевий также не пытается, к примеру, обобщить слова Евангелиста Матфея и Луки собственными словами или объединить их между собой. Во всяком месте своих трудов, где он касается места из Матфея 28, 19, он приписывает слова «Идите и во имя мое делайте учениками все народы, самому Христу». Демонстрация Евангелика Смотрите, как он, Иисус, правдиво говорит голосом Божьим, и именно этими же словами говорит своим ученикам, беднейшим из бедных, идите и делайте учеников из всех народов. Но как естественно, спросили ученики у учителя, как можем мы это делать? Пока ученики, вероятно, так говорили или так думали, Учитель разрешил их проблему, сказав, что они будут победоносными во имя Мое. Ибо он не просто просил их неопределенным образом делать учеников из всех народов, но всегда дополнял во имя Мое. А власть его имени велика, так что апостол говорит, Бог дал ему имя, которая превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено на небе, на земле и под землею. Он показал именем своим свою могучую власть, которая была сокрыта перед народом, когда он поручал своим ученикам «Идите и именем моим делайте учениками все народы». Перевод из «Доказательства Каспеля», том 1, отредактированный и переведенный у Джоули Ферраром. 1981, страница номер 157. Одним словом сказал он своим ученикам, «Идите и именем моим делайте учениками все народы, и научите их соблюдать все, что я повелел вам». При этом он сослался на действие своего слова, и немного позже, каждая раса из язычников и из чуждых была приобщена к сонму учеников. Там же страница номер 152. И исповедую, что они в своем предприятии могут иметь успех только через силу, которая божественна и сильнее человеческой силы, и только через содействие сказавшего им, делайте именем моим учениками все народы. Там же страница номер 159. И после того, как его собственные ученики были отвержены, он повелел им, идите и именем моим делайте учениками все народы. Так вот мы, язычники, можем теперь принимать и принимаем пророка, который был предсказан и был послан отцом своим как законодатель всем людям. Там же страница номер 175. Комментариус ин псальмос Псалом 58 Иудеи упоминаются прежде потому что им первым должно было быть возвещено, но после них ученики должны были проповедовать Евангелие всем народам во имя Мое, как и повелел им Христос. Перевод из «Повеления Господа крестить» Бернарда Ха 1923 года, страница номер 77. Псалом 64. Нам следовало бы так понимать слова Христа в этом выражении. «Всякая власть дана мне на небе и на земле. Идите и именем моим делайте учениками все народы». Поэтому Аквила переводит «действующий своею силою навсегда». Там же страница номер семьдесят восемь. Псалом шестьдесят шесть. То, что слова Христа были исполнены силою, видно по его делам, ибо когда он сказал своим ученикам, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков, то он исполнил это обетование своей властью, и это вновь повторилось, когда он им повелел, идите и именем моим делайте учениками все народы. Он проявил свою силу в делах. Там же страница номер 78. Комментариус ин Изаем. Исайя 18, 2. Поэтому пророк обращается к вестникам благой вести следующим образом, вы, ученики Христа, идите, как вам повелено самим Спасителем, идите к потерянным овцам дома Израилева. Идите и именем моим делайте учениками все народы. Перевод из повеления Господа крестить Бернарда Ха Кунья. 1923 года, страница номер 79, Исаия 3416 Ибо сказавшие им Делайте именем моим учениками все народы, воспретила им основывать общины на одном и том же месте. Там же страница номер 80. Гистория эклезиастика. Но оставшиеся апостолы, бывшие преследуемы различными способами, вышли, полагаясь на помощь Христа, который сказал «Идите и научите все народы во имя Мое». Перевод из «Церковная история Евсевия» Перевод К.Ф. Круза, 1998 года, книга 3, глава 5, страница номер 70. Делядибус Константине. Конечно, никто, кроме нашего Спасителя, не сделал этого, когда после своей победы над смертью он провозгласил слова своим ученикам, исполнившиеся в этом событии, «Идите и во имя мое делайте учениками все народы». Перевод из Похвальной речь Константина», глава 16, страница номер 907-908 Главной христианской библиотеки, версия 6.02. Теофания Явление Божие Словом, с которым он обратился к своим немощным ученикам. «Идите и делайте учениками все народы!» Простым дополнением одного слова он устранил всякие сомнения относительно своего поручения, говоря, «Вы достигнете это моим именем!» Он не повелевал просто «Идите и делайте учениками все народы!» но дополнил важным словом «во имя мое». Перевод из «Феофания» сирийского языка, текст под редакцией Сэмюэля Лондон, 1842 год, Кембридж, 1843 год, страница номер 333. Ученики не смогли бы справиться с этой задачей, разве что посредством божественной силы, которая больше человеческой силы, и с помощью того, кто сказал им «Идите и во имя Мое делайте учениками все народы». Там же страница номер 336. Поэтому наш Спаситель после своего воскресения сказал им «Идите и во имя Мое делайте учениками все народы». И это сказал тот, кто прежде сказал «Не ходите к язычникам». Там же страница номер 242. Он сказал своим ученикам одним словом и одним повелением, «Идите и во имя мое делайте учениками все народы, и уча их соблюдать все, что я повелел вам». И он позаботился, чтобы дела последовали слову. Там же страница номер 298. Это были перечислены места из трудов Отца Церкви Евсевия Кисарийского, отражающие слова Иисуса в Матфея восемь девятнадцать: «Идите и во имя Мое делайте учениками все народы». Место в трудах Евсевия с другим дословным текстом. В отношении других мест с формой 1 «Идите и делайте учениками все народы», Видно, что здесь отсутствует всякое указание на крещение всех народов, а также на имя. Следовательно, эти семь мест в плане содержания совпадают с формой 2, так что и здесь повеление о крещении не влагается в уста Иисуса, а является всего лишь повелением идти к народам, делать их учениками и научить их. В отношении других пяти мест – в которых встречается ныне известный тринитарный дословный текст, необходимо заметить, что среди ученых царит скептическое отношение относительно их происхождения, даже в отношении единственного места в Теофании. В общем, исследователи исходят из того, что а. Все эти пять мест были составлены после Никейского собора. б. И, возможно, были составлены вовсе не самим Евсевием, а каким-то другим автором. Потому эти места не представляют особого значения для исследования и определения изначального дословного текста у Евангелиста Матфея. Другие источники с указанием на Матфея 28, 19 Кроме писаний Евсевия, которые, судя по сохранившимся рукописям библейских текстов, сами по себе являются важными источниками при оценке изначального дословного текста в Матфея 28, 19 существует еще Писания некоторых других отцов церкви. Они относятся ко времени до Никейского собора и касаются слов Иисуса относительно так называемого миссионерского поручения. Мне хочется здесь вспомнить некоторые из них и кратко коснуться их значения. Юстиниан Мученик У Юстиниана Мученика труды около 130-140 года нашей эры есть место, которое рассматривалось различными учеными как указание на Матфея 28-19. Это место встречается в идеологии Юстиниана с Трифоном, страница номер 258. Бог еще не произвел суда, поскольку он знает, что и сегодня люди делаются учениками во имя его Христа, они оставляют стезю заблуждения и получают также таланты в зависимости от достоинства каждого, и просвещаются именем этого Христа. Сначала эти слова отвергались многими учеными и богословами. Они не рассматривали их как указание на Матфея 28, 19, потому что здесь отсутствует известная тринитарная формула крещения. Но к концу 19 столетия и после того, когда словный текст Евсевия стал известным, то эта сложность относительно дословного текста у Евстенииана мученика отпала, у которого, судя по всему, около 140-го года нашей эры был тот же текст Евангелия от Матфея, что и у Евсевия между 300 340 сороковыми годами нашей эры. Перевод из статья F. Каннебер в журнале Хиберт за октябрь 1902 года, страница номер 106. Афрат, есть еще один свидетель, чье свидетельство нам необходимо учесть. Им является Афраат, Сирийский арамейский отец церкви, писавший между 337 и 345 годами нашей эры. Он следующим образом цитирует этот стих в официальной форме: Делайте учениками все народы, и они будут верить в меня. Эти последние слова, похоже, являются указанием на дословный текст Евсевия «Во имя мое». Как бы там ни было, они во всяком случае не содержат имеющиеся в текстус рецептус указание крестить «Во имя Троицы». Будь бы это место у Афраата единственным отдельным отклонением в цитировании, то в его лице можно было бы усматривать неточную или несвязную форму цитаты, но ввиду подобных мест у Евсевия и Юстиниана это представляется невозможным. Перевод из статьи Ф. Канибер в журнале Хиберт за октябрь 1902 года, страница номер 107. Откуда происходит тринитарная формула крещения? Если вышеуказанные патриотические источники подтвердят, что дословный текст в Матфея 28, 19 не содержал тринитарной формулы крещения в тех рукописях, какими пользовались Юстиниан и Евсевий, Тогда, разумеется, возникает вопрос, откуда изначально взялась эта тринитарная формула и каким образом она попала в до сих пор известные рукописи Евангелия от Матфея, датируемые IV веком нашей эры и более поздним временем. Очевидно, что в ранние века предпринимались усилия внедрить эту формулу в христианское учение и в конечном счете закрепить в тексте Библии. Но можно ли выяснить, каким образом это произошло? Самое раннее упоминание тринитарной формулы крещения встречается в Дедахе, называемой также апостольское учение или учение апостолов. Дедаха — это собрание фрагментов рукописей, о которых полагают, что его первые главы были написаны к концу первого века, а следующие части в первой половине второго века нашей эры — то есть примерно между 80-ми и 150-ми годами нашей эры. Удивительным является тот факт, что в этом относительно маленьком произведении сохранилось всего около ста стихов, встречается ряд высказываний, которые поддерживают некоторое ложное учение и практики. Последние впоследствии встречаются особенно в римском папстве, в его молитвенниках, обрядах крещения с окроплением вместо погружения, в исповеди и так далее. Если на этом фоне внимательно рассматривать дедаху, становится ясно, что в лице этих сильных заблуждений, содержащихся в этом документе, речь никоим образом не может идти об учении, какое Господь Иисус преподал своим апостолам. В Дедахе относительно крещения сказано следующее в седьмой главе. 7.1. Относительно же крещения, крестите так, после того, как вы прежде все это сказали, крестите живой, текущей водой. 7.2. Если же у тебя нет живой воды, крести другой водой. Если же ты не можешь крестить холодной водой, тогда в теплой. 7.3. Если же у тебя нет ни того, ни другого, тогда три раза поливай водой голову во имя Отца и Сына и Святого Духа. 7.4. Перед крещением креститель и крещаемый должны поститься, и, если возможно, то и некоторые другие также. Ты же, однако, должен повелеть крестящемуся, чтобы он один или два дня до того постился. Читая и сравнивая это с библейскими сообщениями в деяниях апостолов и других новозаветних писаниях, становится очевидным, что эти данные в дедахе явно не совпадают с библейским свидетельством и описывают отклоняющийся от библейской истины опыт некоторых христиан того времени, второй век нашей эры. Также здесь легко заметить, что именно этот дословный текст встречается впоследствии, после Никейского собора, в сохранившихся рукописях Евангелия от Матфея. Примечательно и то, что Евсевий не ценил Дедаху и называл ее неподлинным документом. Заключение в заключение обобщим то, что выясняется на основании различных источников и отсюда вытекающих последствий относительно тринитарной формулы крещения в Матфея 28.19. Все существующие рукописные копии библейского текста, содержащие Матфея 28 девятнадцать относятся ко времени после Никейского собора, и все они содержат дословный текст тринитарной формулы крещения. Важные патриотические источники и писания Евсевия Кесарийского имеют, напротив, такой текст, в котором тринитарная формула крещения совсем отсутствует. Сообщение в Деяниях и других новозаветних писаниях нигде не содержат какого-либо указания на крещение с тринитарной формулой, но зато многократно упоминают, что люди, которые верили апостолам, действовавшим во имя Господа, были крещаемы во имя Господа Иисуса. На основании имеющихся в распоряжении фактов, я вполне готов заключить, что изначальный дословный текст в Матфея 28, 19 не содержал ту часть, которая касается крещения во имя Троицы. Цитаты у Евсевия, извлекаемые им из явно находящейся у него более древней рукописи, не содержат никакой тринитарной формулы крещения, ибо в ином случае Евсевий как сторонник тринитарного учения, цитируя этот стих со словами Иисуса, непременно не упустил бы этого. Тот факт, что он в общем 24 раза, 17 плюс 7, цитирует эти слова Иисуса без тринитарной формулы, и то, что всего лишь пять мест, содержащих тринитарную формулу крещения, относятся к писаниям после Никейского собора, признающиеся некоторыми учеными как не принадлежащие Перу Евсевия, дает основание заключить о содержании текста, а именно, что Иисус не давал своим апостолам такого рода повеления о крещении, и тем более не повелевал крещение во имя Троицы. Ученики, а также первые апостолы не допускали никакой ошибки, и тем более не отменяли просто так слова Господа и Иисуса. Они исполняли то, что поручал им Господь Иисус, они пошли, и во имя Его делали учениками все народы и научали их соблюдать все, что им повелел Господь Иисус. Если люди верили их проповеди об Иисусе, то их крестили во имя Господа Иисуса. Для апостолов и учеников не существовало триединства. Оно появилось лишь тогда, когда уверовавшие из язычников явно желали согласовать свои приобретенные в язычестве и им знакомые опыты учения с новым для них найденным христианством. И потому они все более заботились, чтобы истина слов Иисуса, сказанная Его ученикам, была бы изменена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 Два, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа и Иисуса. Деяние восемь шестнадцать Три, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Деяние 10:47 47. Четыре, он сказал им, во что же вы крестились.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 призвав имя Господа Иисуса. Деяния 22.16. 6. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса? Римлянам 6.3. 7. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?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 и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Деяние 8, 36, 38 Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал «Государе мои, что мне делать, чтобы спастись?»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 Римлян 6.3.4 Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Галатам 3.27 Быв погребены с Ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Колосинам 2.12 Так и нас ныне, подобное всему образу крещении,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 все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. Колосенам 3:17. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Марка 13:13. 13.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 А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Деяние 3,6,8. Петр сказал ему, Эней, а. исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. Деяние 9,34.